Приветствую, друзья, сегодня 16 августа Время 11 Или около 12 Точно не знаю Вот вышел в лес за грибами Хожу по лесу, собираю грибы вот. Мой результат уже Подает надежды Что что-то будет Пара беленьких, красненьких так что собирать только начал. Выйду из леса, я покажу, что получилось. Вот. Это я. Всем привет. Вот лес. Хожу в лесу. Вроде более-менее нормально. Надежда есть. Думаю, грибочков наберу сегодня. Так что сколько наберу, столько покажу. В конце видео все, может быть даже и расскажу. Вот в таком валежнике лази бурелом непролазный, можно сказать, кругом бурелом деревья валяются поваленные вот такие вот и грибочки растут. Так что давайте, ребята, в конце моего дня все покажу сколько собрал чего собрал как собрал